Все вузы-участники программы 5100 продолжат принимать в ней участие и получат финансирование. Об этом заявила вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец в абу на встрече с журналистами 19 октября. Напомним, что всего в проекте принимает участие 21 вуз, в числе которых и Казанский федеральный университет. Проект 510 предполагает, что к 2020 году 5 российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии Times High Education, QS или The Academic Ranking of World University. Уже в ближайшее время, 27 и 28 октября, в в Екатеринбурге соберется Международный совет, который оценит работу каждого вуза. Олег Ашин, Универньюз.